Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем снуд трехэтажный. шикарные девчонки. Пряжа, опять же, из моего э, обзора, которую я откладывала вот на, на, на осень, чтобы что-то связать, кто видел мой обзор? Турецкая пряжа. Вот это этот бренд картопу но э, такая пряжа есть девчонки ализе ну разных брендов так что смотрите и любая секционная пряжа вот видите тут обозначены цвета какие здесь у нас в маске всего четыре цвета я буду использовать эту пряжу смотрите 200 граммов 360 метров акрил шерсть состав цвет если будете покупать именно эту пряжу хотя я думаю вы найдете и другую ну и эту тоже я думаю найдете легко поэтому я показываю из чего я вижу 180 метров 100 граммов спицы 6,5 половиной миллиметров и начинаю я с набора петель Набираю я на одну толстую спицу 50 петель 49 50 как обычно я делаю узел и первый ряд резинка 1 на один вязание довольно свободное девчонки не затягиваем ничего для этого я взяла толстые спицы резинка 1 на 1 1 лицевая 1 изнаночная лицевая изнаночная Так, первый ряд провязали второй ряд таким вот образом снова вяжем резинку один на один но немного по-другому, лицевую петлю мы провязываем на ряд ниже, то есть, не так, а вот сюда в предыдущий ряд продеваем. Изнаночные провязываем изнаночную лицевую на петлю ниже, изнаночную обычным способом. Я этот узор знаю как пышную резинку, еще ее называют полупатентную, то есть она вяжется через ряд. Один ряд вяжется простой резинкой, второй ряд вяжется вот именно такой э, лицевая петля на ряд ниже. Все, это весь узор из двух рядов. Продолжаем таким вот образом. Следующий ряд у нас будет просто резинка один на один, потом снова мы будем провязывать лицевую на петлю ниже продолжаем таким образом вязание ровно 50 петель это у меня 30 сантиметров вот сейчас я измерила заметим в спокойном состоянии лежачем, в лежачем спокойном состоянии то есть оно у нас легко тянет высоту я провязала 12 сантиметров теперь видите у меня уже цвет поменял теперь я буду делать добавление вяжем по узору 1 2 3 4 с начала ряда это 5 петель и из лицевой петли делаем 3 1 2 3 снова вяжем 1 2 3 4 5 из 6 вывязываем 3 1 2 3 через каждые 5 петель вывязываем из шестой 3 петли на этом этапе мы добавляем и вот здесь вот видите не доходя до конца тоже делаю добавление осталось у меня две петли так всего их у меня было восемь раз я добавила добавила я 16 петель и у меня получилось 66 петель далее эти петли я ввязываю в узор сейчас я вам покажу дальше у нас в работе 66 петель и мы продолжаем вязать ровное полотно по узору здесь у меня видите из провязала я из предыдущего ряда теперь по узору ведь была лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее то есть из этой одной петли у нас получилось три петли которые, из которых мы сделали наш узор изнаночная, лицевая, изнаночная и так до конца ряда в следующем ряду они уже свободно вписываются в наш узор провязала я следующие 12 сантиметров всего у меня здесь 24 вот они 24 сантиметра и снова мы делаем наше добавление точно так же. повторяем то что мы делали 5 петель от начала ряда из 6 лицевой вывязываем 3 и так далее 3 4 из 6 вывязываем 3 5 и 6 последних так вот, сделала я следующее добавление всего 10 добавлений это 20 петель значит у меня в работе 86 петель и продолжаем ровное вязание следующие 12 сантиметров Сейчас. провязала я следующие 12 сантиметров то есть вот эти секторы у нас все по 12 сантиметров далее таким же образом добавила через пять петель я уже не буду показывать потому что это все идет одинаково Добавила 14 раз вот этих точек, у меня 14 раз по 2 петли, это 28 петель я добавила и получилось у меня 114 петель по итогу. Вот, сейчас я вяжу эти 114. Так, мои хорошие, провязала, я последний сектор. Вот видите, он у меня 15 сантиметров, вот он последний, вот он последний 15 сантиметров, самый большой всего всего Длина вот этого снуда 51 сантиметр. И сейчас я все петли закрываю. Девчонки, не могу показать, к сожалению, правая рука стерта на терке вместе с морковкой. Поверну руку, чтобы вам было не видно. Потому что выглядит это неэстетично, понятное дело. Закрывать буду по узору лицевая, там там, где изнаночная, изнаночная и свободно, не затягивая лицевая изнаночная до конца закрываю все петли так, девчушки, вот такая вот такой странной формы деталь да, такой расширяющейся формы, теперь я вот эту у меня осталось совсем кусочек нит, я его, ее продеваю в иглу, складываю лицевой стороной вовнутрь лицевая сторона там где у нас вот это пышная такая э, петель вот, и сшиваю сшиваете любым удобным для вас способом я буду сшивать за кромочные продолжаем сшивать так, мои хорошие, вот смотрите, как выглядит этот снуд. Это я уже его сложила. Видите, он трехярусный. Раз, два, три. Понятное дело, что вы можете сделать его однотонным. Вы можете его сделать черным. Он будет мужской в том случае. Что еще хочу показать? Вот, кстати, вот он так выглядит, да? Вот он весь снуд, и мы уже его складываем, можно вот этот верх можно вытащить, спрятать подбородок в него, вот оно на то и рассчитано, видите, то есть, то есть либо завернуть, либо достать, можно разложить вот по плечам, видите, вот как понча, вот так вот можно опять же завернуть, здесь уже в зависимости от вашей фантазии вы делаете как вы хотите как вам нравится можете его заворачивать подворачивать как вам угодно как вашей душе будет угодно вот девчонки на этом все я с вами прощаюсь вяжите вот такая вещица сегодня у нас с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока